Здравствуйте, я Вечкина Галина, Лев Толстой, Война и Мир, Шендер, Мирон, Виктор и Мировой, мировой в одном томе. Том 3, часть 2, глава 10. Кристина, Антон, хотите ли вы, чтобы я вам почитала? Да, я хочу. И я хочу. Вот. После похорон отца, Книжна Марья,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 Она бессознательно приподнялась, оправила волоса, встала и подошла к окну, невольно вдыхая в себя прохладу ясного, но ветреного вечера. Да, теперь тебе удобно любоваться вечером. Его уж нет, и никто тебе не помешает, сказала она себе, и, опустившись на стул, она упала головой на подоконник. Тут то нежным и тищим голосом назвала ее со стороны засада и поцеловал в голову. Она оглянулась. Это была Мелье бурьенная В черном платье и плерезах. Она тихо подошла к нижней Марье. Со вздохом поцеловала ее. И тотчас же заплакала. Тотчас же заплакала. Княжна Мария оглянулась на нее. Все прежние столкновения с нею. Ревность к ней. Где это? Вспомнились снежнее Марья. Вспомнилось и то, как он в последнее время изменился к Малье Бурьенне. Не мог ее видеть. И стало быть, как несправедливы были те упреки, которые княжна Мария в душе своей делала ей. Да, и мне ли, мне ли, желан, желавший ее по смерти осуждать кого-нибудь, подумала она княжне Марье живо представилось положение Мылье Бурьенное, в последнее время отдаленное от ее общества, но вместе с тем зависящей от нее и живущей в чужом доме. Кей стало жалко ее. Она кротко, вопросительно посмотрела на нее и протянула ей руку. Мылье бурьена тотчас заплакала, стала целовать ее руку и говорить о горе, постигшем княжну, делая себя участницей этого горя.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 Я понимаю, что вы не могли и не можете думать о себе, но я моей любовью к вам обязана это сделать. А Паточ был у вас?» «Говорил он с вами в подъезде, спросила она. Нежна Мария не отвечала. Она не понимала, куда и кто должен был ехать. Разве можно было что-нибудь не предпринимать теперь, думать о чем-нибудь? Разве не все равно?» Она не отвечала.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 Ой, кисонька наша, это басенька. У нее еще дочка Алиска есть. Ой, какая. Сейчас дальше почитаем. Сейчас, какая у нас басенька. Дальше. «Разве можно было что-нибудь предпринимать и передумать о чем-нибудь? Разве не все равно?» Она не отвечала. «Вы знаете ли, чер Мари?» Сказала Мария Буриена. «Знаете ли, что мы в опасности, что мы окружены французами, ехать теперь опасно. Ежели мы поедем, мы почти, наверное, попадем в плен, и Бог знает».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 «Было остаться здесь», — сказала Налья Буриевна. Не знаю, успею ли до конца дочитать, если видео не отключится, дочитаю. «Потому что, согласитесь, чермари, попасть в руки солдат или бунтующих мужиков на дороге было бы ужасно». Налья Буриевна достала из ридикюля объявление на ней русской необыкновенной бумаги французского генерала Раму о том, чтобы жители не покидали своих домов, что им указано будет должное покровительство французским властям и в подож... княжне я думаю, что лучше обратиться к этому генералу, сказала вам Лебуриенна. Я уверена, что вам будет оказано должное уважение. Нежна Мария читала бумагу, и сухие рыдания завергали ее лицо. Через кого вы получили это, сказала она. Вероятно, узнали, что француженка по имени, коснея сказала вам Если видео до конца прочитаю, само это очень хорошо. Если сам будешь, сада уж не до конца будет прочитано. Так предупреждаю. Так. Вероятно, узнали, что француженка по имени краснее, сказала Малье Бурьены. Нежна Мария с бумагой в руке стала от окна из с бледным лицом вышла из комнаты и пошла в бывший подняк Нази Андрея. «Туняша, позовите ко мне, у Патыча, Дронушку, у кого-нибудь, сейчас буду чуть подстричь от таких случаев», сказала за Мария. «И скажите Амалию Карловне, чтобы она не входила ко мне», прибавила она, уступав голос Малье Бурьены. Поскорее ехать, ехать скорее, говорила княжна Мария, уже в мысли о том, чтобы она могла остаться во власти французов, чтобы князь Андрей знал, что она во власти французов, чтобы она дочь нязя Николая Андреевича Волконского. Просила генерала господи Ромо оказать покровительство и пользовалась его благодеяниями. Это мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться, краснеть и чувствовать еще неиспытанные ее припадки злобы и гордости. Все, что только было тяжелого и, главное, оскорбительное в ее положении, живо представлялось ей, они, французы, поселятся в этом доме. Господин генерал Ромо займет кабинет князя Андрея, будет для забавы перебирать и читать его письма и бумаги. Ле Бурьяна... «Луи Феррелес Хоноурз де Богучарова». «Мозель Бурьен будет принимать его с участием в Богучарове. Мне дадут комнатку из милости. Солдаты разорят свежую могилу отца, чтобы снять с него кресты и звезды. Они мне будут рассказывать его в над русскими, будут притворно выражать сочувствие моему горю. Думала княжна Марья не своими мыслями, но чувствую себя обязанной думать за себя мыслями своего отца и брата. Для нее лично было все равно, где бы я оставаться, и что бы с ней ни было».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 Стараясь проникнуться его мыслями, чтобы бы они сказали, чтобы они сделали теперь, то самое она чувствовала, необходимо сделать. Она пошла в кабинет князя Андрея, стараясь проникнуться его мыслями, одумала свое положение. Требования жизни, которые она считала уничтоженными со смертью отца, вдруг снова еще неизвестно силой, возникли перед княжиной женой Марьей и хватили ее. Взволнованная, красная, находила по комнате, требовала к себе то Алпаточа, то Михаила Ивановича, то тихо, Тихона, то Дрона няша, няня и все девушки ничего не могли сказать о том, в какой мере справедливо было то, что объявила Малье Буриенне. А Паточа не было дома, он уехал к начальству. Призванный Михаил Иванович, архитектор, убившийся к княжне Марии заспанными глазами, ничего не мог сказать ей. Но точно с той же улыбкой согласия, с которой он привык в продолжении 15 лет отвечать, не выражая своего мнения на обращение старого князя, отвечал на вопрос княжной Марии, так что ничего определенного нельзя было вывести из его ответа. Призванный старый коммерденер Тихон, цепавшим, ос взяли лицом, носившим на себе отпечаток, незалечем в горе, отвечал, слушаясь на все вопросы книжной Марии и едва удерживался от ждания, глядя на нее. Наконец вошел в комнату староста дрон и, низко поклонившись нежне, остановился у притолоке. Книжна Мария прошлась по комнате и остановилась против него. Что? Я потом там новую посуду накопилась, я помою. Сегодня мыло. Сегодня мыло, еще потом помою новую. Но я и помою ее. Сейчас скоро приду. Сейчас слушаюсь на себя просто книжной Марии, зепал удерживая с труда, не глядя на нее. Наконец вошел в комнату староста дрона, низко поклонившись нежнее, остановился у прироке. Княжна Мария прошлась по комнате, и остановилась против него. Дронушка, сказала княжна Мария, видевшая в нем несомненного друга, того самого дронушку. Я просто готовила сегодня, так устала немножко, потом помою дальше. Ты что же кушала за собой? Не помыла? Я помою сегодня опять. Дронушка сказала княжна Мария, — видишь, видишь о нем несомненного друга, того самого дронушку, который своей же годной поездки на ярмарку язым привозил и всякий раз и с улыбкой подавал свой особенный пряник. Дронушка теперь после нашего несчастья начала, она замолчала, с ней сила говорить дальше. Все под Богом ходим, со вздохом, сказал он, они помолчали. Сейчас мне главу дочитаю, тут немножко осталось, пойду. Дронушка лбаточка куда-то уехала, мне некому обратиться. Правда ли мне говорят, что они уехать нельзя? «А чего же тебе не ехать, ваше сельство? Ехать можно!» — сказал Дрон. Мне сказали, что опасно от неприятеля. «Голубчик, я ничего не могу, ничего не понимаю, со мной никого нет. Я непременно хочу ехать ночью или завтра рано утром». Дрон молчал. Он сподлобил взглянул на княжну Марию. «Лошадей нет!» — сказал он. «И я, и Яков и Паточу говорил. А чего же нет?» — сказала княжна. «Все божьи наказание, сказал Дрон. «Какие лошади были, под войскай разобрали!»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 «Выдай его мужикам, выдай все, что им нужно. Я тебе именем брата разрешаю», — сказала княжна Мария. Рон ничего не ответил и глубоко вздохнул. «Ты раздаем этот хлеб, ежели его довольно будет для них. Все раздай. Я тебе приказываю именем брата и скажи им, что наше, то и ихнее. Мы ничего не пожалеем для них. Ты так, так ты скажи». Дрон пристально смотрел на княжну в то время, как она говорила. «Уволь ты меня, матушка, ради Бога, вели от меня ключи принять», — сказал он. «Служил 23 года, худого не делал, уволь ради Бога». Нежна Мария не понимала, чего он хотел от нее и чего он просил уволить себя. Она отвечала ему, что она никогда не сомневалась в его преданности, что она все готова сделать для него и для мужиков. Дальше глава 11, но я уже читать не буду, пока что договариваюсь. Одно, вам понравилось? Ну Мне да. Ну, я еще хочу. Ну, попозже, Кристиночка, попозже. Ну, я тоже бы еще послушал Позже, потом. Я вам вечером почитаю. Ну, хорошо. Басенька, а тебе понравилась глава десятая? Ну, он довольный, понравилась Вот это Лев Толстой «Война и мир Вот. Такая книжка. Вот, это я подписала, когда, я купила это раньше, 16, 16, но купила это ее раньше. Это я подписала потом, если точно, чтобы было видно, что моя, если потом будут рассуждения, чья книга, так бывает у нас в семье, вот, то потом будет известно, что моя, чтобы не продали ее, ничего, то моя мама хочет деньги, вещи мои продать со временем, даже синтезатор вот этот хочет продать я и сказала, что не хочу, что не разрешу, но надеюсь, что пока меня дома не будет, на то не сделает. Вот. Потому что у меня не хватает зарплаты моей, чтобы ей давать по 6 тысяч в месяц, 3 за квартиру, и 3 за еду. Поэтому я буду искать подработку себе дополнительную, чтобы и ей давать приходилось на себя оставалось, и чтобы там было на все нужды, а то не хватает, чтобы чтобы даже все необходимое купить, не все не все удается купить, что нужно. Папа иногда помогает деньгами, когда вот мама требует. Когда у меня там кончается, недо, он тоже помогает. Уфу вот. у меня низко, потому что нагрузка маленькая. Ну вот если раньше нагрузка больше была, а там больше хватало. Ну не, ничего страшного, зато время отдыхать есть. Но вот буду искать дополнительную подработку. Еще пытаюсь... То одно не подходит, то другое, то что-нибудь не получается, но со временем найду, надеюсь. Вам тоже желаю, чтобы хватало денег на все, чтобы зарплата была хорошая. вот. Надеюсь, тоже смогу устроиться куда-нибудь дополнительно, где бы день, денег хватало. вот. вот. У меня 3, 600 зарплата всего. Потому что всего две пары в неделю веду, две группы дали. Если было больше, соответственно зарплата была больше. Но приказ был, ректор, уменьшить всем ассистентам, заработную платность 5 ассистентов, всем уменьшили, вот. нагрузку уменьшили. Потому что ВУЗ нас мало виджетирует для этого зарплату нагрузку уменьшают, чтобы денег всем платить, заплатить. Вот. Вот в таких тяжелых условиях ВУЗ у нас находится. Приходится так выживать, как умеем. Вот. Но вуз хороший, мне там нравится. Вот. Еще в Тиньши работаю. вот Там у нас тоже очень хорошо. Потом расскажу, до свидания.